Hello, dear friends! How are you doing today? Приступим к новому уроку! Сегодня мы с вами разберем выпуск известной программы TED Talks Меня зовут Юля И вы смотрите канал Puzzle English Let's get started! Если вам не знакома платформа TED Предлагаю вкратце с ней познакомиться Это некоммерческий фонд Славящийся своими конференциями проводимыми раз в год. Их миссия состоит в распространении уникальных идей «Ideas worth spreading». Темы лекции очень разнообразны, от политики и бизнеса, до науки и искусства. Вы знали, что сон занимает треть нашей жизни? Это значит, что из 75 лет жизни 25 человек проводит в состоянии сна. Немало, правда? Кто же прав в нескончаемых спорах по поводу того, сколько времени на сон необходимо для поддержания здоровья? Предлагаю узнать, посмотрев видео Клаудии Агиры на эту тему. 17-year-old high school student Randy Garner stayed awake for 264 hours To stay awake означает бодрствовать Применим данное выражение в предложении Coffee is an aid to stay awake all night long That's 11 days to see how he'd cope without sleep To cope with переводится как «справляться с…». He hasn't learned to cope with stress yet. Он пока не научился справляться со стрессом. Next, he lost the ability to identify objects by touch. To lose the ability потерять способность. Например, Due to COVID-19, I lost the ability to smell and taste. Из-за коронавируса я потеряла способность чувствовать запах и вкус. At the end of the experiment, he was struggling to concentrate. To struggle – это испытывать трудности Давайте попробуем употребить новый глагол в речи We won't let you struggle learning English alone Мы не бросим вас одних на трудном пути изучения английского Making our breathing and heart rate slow down. To make the heart rate slow down Это замедлить сердечный ритм Это выражение можно также употреблять в переносном смысле со значением притормозить, придержать коней I think you need to slow down a little я думаю, тебе стоит немножко притормозить. This non-REM sleep is when DNA is repaired and our bodies replenish themselves for the day ahead. To это пополняться. Our Нам бы лучше пополнить свои резервы. Staying awake can cause, harm. To cause переводится как привести к, вызвать, становиться причиной. Your action can cause many problems Твой поступок может привести к множеству проблем When we lose sleep, learning, memory, mood and reaction time are affected to be affected – значит попасть под влияние, пострадать Мои оценки пострадали из-за стресса в прошлом полугодии It's even been linked to diabetes and obesity To be linked to – быть связанным с Используем to be linked to в примере. Работодатели говорят, что зарплата должна быть связана с производительностью и экономическим ростом. Sleep deprivation это недосыпание. Например, Слип deprivation causes depression and anxiety. Недостаток сна вызывает депрессию и беспокойство. While scientists continue exploring the restorative mechanisms behind sleep, we can be sure that slipping into slumber is a necessity if we want to maintain our health and our sanity. To maintain переводится как сохранить, поддерживать. Допустим Мне надо поддерживать свой режим сна, чтобы оставаться здоровой А сколько часов в день спите вы? Можете ли придерживаться режима сна? Поделитесь в комментариях И попробуйте применить в речи изученные фразы и слова из сегодняшнего урока С вами была Юля И это канал Puzzle English До встречи в следующем видео